И мне выводят невесту, и фату поднимают, а у нее руки в хне разрисованы, и на лице вот здесь вот ювелирное украшение, которое прямо на лбу такой вот шайбочкой золота с драгоценным камнем выглядит. И очень похоже на индианку, сзади волосы вот так сжала, она еще и кучерявая такая. И было очень похоже на индианку, и я тогда понял, что этот человек, он увидел просто... Сам процесс, самый яркий момент моей женитьбы, то есть он увидел, как я Соня, как, как мы женимся, как много гостей, и да, она действительно была очень похожа на индианку, потому что карие глаза, потому что черные очень волосы, потому что вот это вот украшение, и хна на руках, как обычно делают это индийские женщины.